С вами группа Menok, экспериментальный Dark Wave из Одессы и вот этот вот маракас. Как-то получается, приходят какие-то образы, какие-то мысли, формы, которые я вот материализую, собственно говоря, в ноты и в слова у нас в основном вся музыка и все построено на ассоциациях и на образах, то есть это может быть там, на первый взгляд, на первый слух звучать как-то абсурдно но потом оно, ну, по моей задумке конечно, должно собираться вот в некие какие-то картины, которые я бы хотел преподнести ну но... Я в последнее время начал задумываться о том, что я агностик. Бог начинается там, где заканчивается наше представление о нем. Но, в принципе, я себя как-то причисляю к христианской конфессии. Мне это как-то близко по духу. Меня ну, немножко удивляют люди, которые думают, что все произошло. А вот Как-то само собой, из хаоса, вот, а вдруг пук, и вот появились мы, появилось вот это все. Ну вот, вот эту позицию я не понимаю. А вопрос религии, он уже такой, ну, я не знаю, я не думаю, что на этом нужно заморачиваться. Потому что вопрос веры и вопрос религии, ну, немножко разные понятия. Вот на религии я не думаю, что надо заморачиваться. Наверное, не буду вечным, вот из первого альбома. Она такая какая-то получилась. Она, во-первых, очень старая. Я ее написал году в 2007, наверное. Для меня очень религиозная диалог с какими-то высшими силами. Второй альбом, который мы вот э, сейчас будем презентовать, он больше такой, ну, наверное, лирический, более личным, о каких-то любовных, не знаю, переживаниях. А вот то, что был вот, альбом «Плот», э, наш дебютник, вот там как раз больше такие философские вопросы для себя поднимал и вот э, искал ответы. Вот, если говорить, допустим, вот о кинематографе, то Кустурица, Тарантино. Тарковске. Матрица, например, братья Вачовски это Дони Дарка. Я это буду в следующих концертах немножечко так даже визуализировать. Я купил а, такую: если кто смотрел фильм, знает маску кролика а, из этого фильма донидарка и буду ее напяливать ее, <laughs> на нашего гитариста. Хоть он будет сопротивляться, но это будет. И вот будет такой Дарко немножечко и у нас да. на сцене. То все-таки я хочу сделать ну, такой перформанс. А в Библии есть слова о том, что никто больше никому не поможет. Я думаю, что если не проспать, то шанс есть. Но а если среди... проспать, то будет. А среди святых э, были рабочие моменты святых были рабочие моменты есть будут и остаются и главное чтобы их дом не был было первая апостольская церковь и главное не будьте содом и Гоморой, чтобы вас дом не был в огне мы христиане мы не сатанисты отвечаю посмотрите в мои честные глаза посмотрите в его Больше всего я бы хотел выступить в Чехии. Эта страна вообще мне близка, и город Прага – один из моих любимых городов вот, по энергетике. Наверное, самый любимый после Одессы. И там было бы очень круто это сделать, и у меня в планах, когда я сделаю англоязычный материал, у меня в планах все-таки приехать туда с концертом. Я надеюсь, что это будет осуществимо там в ближайшее время. Вот. потом э, из тех стран, что я посещал, э, э, хм. даже не знаю, я думаю, что везде будет хорошо, где тебя будет хорошо принимать и воспринимать, поэтому важна, наверное, важны люди и аудитория. Надо умеренно пользоваться инструментами, расширяющими сознание и понимать, зачем ты это делаешь. Если ты это делаешь, ну, как бы в прикол. Но ну, как бы это одно. Если ты хочешь испытать какие-то неизвестные переживания, <смех> мозга куда трепануть, но это другое. Не путаю словом трипер. А, вот, это не надо. А, как бы это ну, отдельно. Поэтому Спасибо. главное не навреди Вот принцип Гиппократа. Если ты не знаешь зачем, то, естественно, не надо это делать. Если ты четко знаешь цель, ну ты сам себе хозяин, ты сам себе голова. Если ты уверен, ну, блин ну, что нет? Я буду рассказывать про амстердамский опыт, там это не запрещено, да, это я был, был в Амстердаме, да, и как бы все это пробовал в Амстердаме, достаточно такой интересная, кстати, у меня была поездка, я тогда впервые попробовал галлюциногенные грибы, а, причем, а... нет, нет, нет, ну там продаются грибы порционно, да, как надо, там разные есть, нет, нет, именно вот настоящие грибы, то есть там продается такой пакетик, развесной, но ну, фасованные. Там лежат грибы, порция. Ты этот пакетик открываешь, кушаешь настоящие грибочки. Там они даже маркированы, там сильный приход, слабый приход, средний, там, ну, своя градация. Ну и ждешь, что будет. И меня ставило где-то через, ну чтобы не соврать, часов через шесть после того, как я съел эти грибы, а потом мы еще пошли в так называемый кофе-шоп, еще покурили там марихуану. И я думал, что ну вот эти грибы, это все ерунда, меня не прет, не вставляет. А потом я сижу в этом кофе-шопе понимаю, что вроде как меня начинают вставлять трава. Но потом я думаю, для какие-то немножко другие ощущения. Потом я смотрю на своего друга, который был со мной, а он в такой 3D-проекции начинает куда-то улетать, так как через три зеркала. И тут я понимаю, что сука, это грибы. Ну и тогда. Очень, ну, такие необычные были ощущения, потому что ты все соображаешь, ты понимаешь, что, ну, вот это действует, там, эволюциногенный грипп, но при этом у тебя там искажается реальность, и ты в этой реальности как в такой карусели, А, вот, а потом, когда отпускает, такая умиротворяющая, всепоглощающая тишина тебя накрывает, такая внутренняя... И ничего нет, ни звука, ни, ни образа, пустота, вакуум. Что но опять-таки в Амстердаме, в Амстердаме, а, но ну это уже как бы из разряда нелегальных веществ, но там вполне спокойно можно купить и экстази, вполне спокойно можно купить и кокаин. он накраситься, я смотрел ему в глаза, прикинь? Просто смотрел ему в глаза, а накрасил его в отражении глаз ее, его глаза. Это называется что? Это называется настоящая любовь. Да, ну что в общем сказать, мы ехали на концерт в Запорожье, вот, Полетело колесо-колодка, мы сидим, мёрстим. И все усралось да, в штаны. Да, но ну, мы пойдем пешком, так что мы дойдем через два дня, ждите, пожалуйста. Расскажи что-нибудь про водителя. Не знаю. Мы запикаем потом все. Про золотые так, зубы. Хороший, хороший <смех> человек, очень внимательный, разумный. Он думает про нашу безопасность рандон Галим. Золотой. Золотой человек. Да, он он человек. Он он в общем, он. пидорас. Нет, ну, дай бог с этим проектом что-то сделать. Мы второй альбом домучивали без малого 4 года. И у нас на студии где мы записывались, а мы так легкомысленно это все делали, как бы не делали каких-то себе локальных копий, э -э не копировали материалы, оставляли его там, на студии, ну, в работе. И эту студию обокрали. И, пардон за мой французский, спиздили все оборудование, в том числе и компьютер, значит, где хранился весь накопленный нами материал. Ну, это, конечно, была для меня такая катастрофа на тот момент, потому что ну, не оставалось практически там какие-то мои... Дома черновики, а ну, в чистовике ничего не оставалось. И вот мы тоже там на года полтора я выпал из процесса этого, что-то задепрессивил. Но потом восстановился и восстановил по памяти, что было, и привнес там что-то новое. И, в принципе, вот глядя сейчас на э, ту работу, которая получилась, я думаю, что это было не зря. Mm -hmm. Потому что выпустили мы этот продукт два вот, mm -hmm. года назад, это mm -hmm. было бы ну, по-другому и объективно это было бы хуже. Уж на бессы. Что делать, Фауст? Таков нам положен предел. Его же никто не приступает. Вся тварь безумная скучает. Иной ну от лени, тот отдел, кто верил, кто утратил веру. Тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает доживет. Да И всех вас гроб зевая ждет.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 Чему я змея?» Я выпил снотворное И хотел почувствовать себя Лебедем. Разверзлась земля И что-то потворное Выползало тихо, Медленно. Мы с ним сплелись, Скрутились в один длинный, одинокий ноябрь, Вбирали в себя Побледневший город, А деревья вокруг покраснели, Смутились. И если бы не спал, смутился и я бы но теперь мы оба чувствуем голод мы варимся в котле наших собственных снов мы кружимся в объятиях нашей мечты они и годах попасть от черных дворов вопрошают, что сегодня успел сделать ты я бегу, спотыкаюсь Падаю, встаю, начинаю, что есть силы мчаться опять. Оглянулся назад, и я на месте. Встаю, и снос думает, да грустно. Знаешь что? Знаешь что? Пейте высокоградусная Пепси. Мешайте его, не, не, не портите виски Пепси. Вот мой совет.